Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале "Все для клёва". Меня зовут Максим, и я сын Александра. Пока мой отец защищает небо Одессы, мы с командой "Все для клёва" решили открыть сбор средств на помощь бригаде, в которой он служит. В течение недели на канале будет несколько эфиров со старыми видео, снятые до начала полномасштабной войны России на территории мирной Украины. Поэтому, если вы хотите помочь Александру и его бригаде, по ссылке в описании вы найдете все нужные реквизиты или в верхнем левом углу. Приятного просмотра, приятного аппетита и мирного неба над головой. Чтобы вы понимали, для пенсионеров рыбалка бесплатная. Для обычного рыбака вход 10 гривен. Волос, макушатник, э, тигровый орех попал. Флюоресцентный попал Рыбу ловить не умеют, готовить не умеют. папа пара -па -па -па -па -па -па -па. Выросло килограмм до 80 попадись. Очень надеюсь мне на поймать большого карпа. Все для клевого это клево. Ну, я для начала в шоке. Чего? Потому что у вас все получается, а мы не профессиональные рыбаки. С каких людей сейчас снимаете? <связываем> Елки-палки. Так. Так. так да? Да. Какие люди? у нас тут слюните. Хватит дроздить, давайте покушаем. Пожалуйста, Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для Клёва». Сегодня очередной раз мы с вами на рыбалке. Да, у нас суточная рыбалка. С друзьями мы выбрались, опять же-таки, на первый причал белго Нестровская. Мне тут понравилась рыбалка. Одно из видео, которых мы снимали здесь, мы поймали очень много карпов. И хотелось бы в сегодняшней рыбалке повторить этот результат. Сегодня у нас большая компания, 7 человек. Поэтому будет место и для эксперимента, и для отдыха. Так что все будет классно. Суть сегодняшнего видео, это про У нас куча прикормок разных. Мы будем ловить сегодня и на флет кормушки, и на кормушки потаповские, и с крышечкой будем экспериментировать в очередной раз, и с техноплантоном, и будем закармливать горохом. У нас есть наживка э, живая, опара с червь, и пенотеста, желейные бойлы, даже пластилин, э, гранулы, Обыкновенно такие плавающие шарики пенопластовые, макуха. И еще у нас есть целое бедро гороха, друзья. Вот она. Я вам покажу. Это вот я вчера сварил. Вот такой свежий горошек. Он такой зеленый с желтеньким. Такой классный, супер вообще. И нужно будет акваторию тут немножко прикормить. И если даже сегодня мы не поймем карпа, то завтра он точно у нас будет. Команда у нас сегодня большая. И сегодня мы попробуем команды Олег Васильевич вдвоем да. таких, эм, скажем, матюры рыбаков. Матюрых? Может быть. Да, матерых рыбаков. Против молодой команды. Все для клево. Кстати говоря, что то у вас неправильная майка, Олег Васильевич. Я вот хочу вам подарить майку все для клева я уже там готов до клевок да все давайте тогда переодевайтесь и мы начинаем с вами рыбалку по полной программе сразу морально э, начнем молодую команду выиграть уже в том что у нас нормальный одетесь так алима сич готов все для Все для клёво, готово. это клево. и так, Артур уже, я так понял, нарезает уже, да? Дежурный по кухне. да. Дежурный по кухне, понятно. Так, ну тут домик такой приличный. Ну как, конечно, есть, конечно, что можно стремиться к лучшему, но по крайней мере нормальные условия. Кирилл, да. здорово. Здравствуйте. Вы сегодня готовы нас побеждать э, в старшую Абсолютно. команду? Абсолютно целиком и полностью. Да? да. На что сегодня будешь ловить? На удочки. А, понял, все понятно. Так, тебя как зовут? Ярослав. Ярослав, привет. Что ты будешь? На что ловить будешь сегодня? Я буду думаю на опарыша. Так. И на червяк. На живот и насад. Понял. Понятненько, хорошо. Саня. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя сегодня план действий? На что ты сегодня планируешь ловить? Ну, сегодня я планирую ловить на флет. А. На флетовскую прикормку Fish Dream. А второй вариант. То есть я буду, буду ловить на два спиннинга. Второй вариант я буду ловить сегодня на маленькую кормушку под. А в дальнейшем что не так буду экспериментировать, искать ключик, который поможет поймать трофейную рыбку и обыграть старшую команду. Старшую команду, да. Ну понятно. Ну ты же знаешь, у нас э, старшим везде почет. И... и уважение. И уважение, да. Поэтому. Поэтому. Поэтому посмотрим. Ну я тебе понял. Но если что, я как бы это правило хорошо знаю, в жизни применяю. Пусть победит сильнейший, правильно? Все. Жмем руки, вот так что. Люди видели батл состоится. Да. Результаты будут видны потом. Окей. Друзья, не успели даже покушать, скажем так. У нас уже первая карповая поклевка. Вот туда, вот Есть. Есть. Команда все для клевов. Пока. Небольшой первый. Смотрим, Очень маленький... Все, огонь. Один ноль, да? Команда на исходную позицию. подсак в воду. Не-не, держим, держим подсак на одном месте. Взяли. Самый, да? же, это тоже самое. Вот самое. Он понимал, что это самое... Он Тут думает, это детская игра. На, <свяк> наливают, выпускают. Да. Пора взвешивать рыбу, чтобы сравнить, кто выиграл потом. Ну, пенсионеры, как всегда, по мелочи балуются, они много не могут. Это, это не... Да, да. да, да. Ну, что же? карпик маленький, белый. Мы сейчас покормим нормально горох. У нас еще вон практически три четвертых ведра гороха еще есть. Вы только собираетесь, мы уже покормили. Карпик небольшой. Но мы такого карпика не берем, мы его не жарим, на уху не оставляем. Видишь, что чуть не оторвал. О, тоже, это уже опасно, казалось У карп. меня разорвало хлебала. Давно я так не клевала. Зачем? Ой. Нормально, нормально. Сотрясение не получил. Нет, нет, все нормально. Нет, для карпа это конечно жалко. Да. Ничего. О, вижу так, ну что, у нас по идее должен быть карасик, только что. сейчас посмотрим, что там. Карасика мы, конечно, уже, наверное, заберем. Если это карасик. Если карпик, отпустим. Ребята, это карась. Да, это жирнющий, классный карась. И это три... Я держу. Выходите, Олег, Олег Васильевич, выходите. Ребята, это три-ноль. Это Аргентина, Ямайка? Да вы просто одну рыбу и ту же ловите. Нет, аккуратно, аккуратно, ты ты мальчик, Посли, это Посмотри, Посмотри какого. <смешно> <роман>. А то были кар. какой монстр, блин. Смотри, мой. за самый неизвеночек на маленький, блядь. Да. И, и а крючочек-то крючочек все для клёва. Однозначно. А где у вас это? Что? <смешно> смотри. <смешно> так ему сейчас чистить сейчас и на уху. Да подождите, ему пара нужна. Ну так пара. Сейчас будет. Подожди. Сейчас как раз время как раз для пары вот это. сейчас поплю я сказал 7 часов ого 300 350 Хорош, я вот думаю это, под да. 500 Нет. Нет? 350 до 400 вот ну, лишь посмотрите красиво хвост кем кем это... Алексея, я поздравляю да, вас да. с красным сегодняшним да и я... большое удовлетворение я думаю что это только начало однозначно <laughs> О, мы то мы... есть Снасти наши подтверждают свою эффективность. Да, правильно? Именно наши. Наши снасти, да. Погода классная. Ветра нет. Такой хороший вечер. Пока поймали два карпа, одного карася. И вот, что, друзья, вот я заметил. Посмотрите. Куча бычков валяющихся. Вот смотрите. Тоже, да? Что мешает человеку взять баночку и кидать бички в баночку? Далее, Да, наша держава в країна страна с можливостей, яка которая могла бы, безусловно, стать мейкой и туристического бизнеса, и, в общем, местом отдыха людей, которые живут на этой земле. Но у нас есть одна беда. Мы почему-то не ценим то, что маємо. имеем. И вот сейчас было показано і місця, где просто отдыхают люди с детьми, люди отдыхают, которые приезжают. Поэтому хочется сказать, люди, любите то, что маєте, имеете, те, то, что имеете, саме оно самое лучшее. И оно должно быть не только для нас, а в первую очередь для наших детей и наших внуков. Поэтому всем хорошего отдыха, такого задоволеного, с пользой. И без тех негативных наслідків, які можно побачить вот, кинокамеру под нашими ногами. Это точно. Просто, друзья, не мусорьте сами и делайте замечания тем. Да, и делайте тем замечания, кто рядом с вами кидает под ноги вот этот мусор. Дежурный по кухне, Кирилл. Нифига. Так. Я просто подошел в неудачный момент. А, это, это, это тебе, су... тебе доверили, да? Это сушев. Су су да. А, а ты мастер шеф, да? Да, да. Понял. Рыбу ловить не умею. Готовить не умею. Я вообще не понимаю, как я в ответ. Этой... Что, что ты здесь находишь? Что ты здесь делаешь, да? Ну зато. Может быть, просто я хороший человек, поэтому меня с тобой взяли. В этом не уверен. Это могут другие сказать. Понятно. тут такой должно Да. Хороший парень это не профессия. Да, не должность, да. Вот, вот, вот. вот купить умеешь? Вот так вот все в вашем материальном мире и происходит, да. Просто хороший человек не может поехать с нормальными людьми. Ну, почему? Ты же, ты же на месте, ты же с нами. Ну да. Значит, я все-таки хороший, да? Значит, все-таки в мире есть доброта, порядочность. Да, да. надо же плохих людей брать на рыбалку. Пойду за угол поплачу, держи. Пост сдал, пост принял, да? Ну, Друзья, я хочу познакомить вас с а, самым младшим подписчиком канала Все для Клево, да? Что самый младший? Ты не, не самый младший под, подписчик канала. «Всё ли нет. Но ну, ты смотришь наш YouTube канал? Да. Да? Да. Как тебя зовут? Тимур. Тимур. Сколько тебе лет? Один. Ты тут постоянно ловишь? Ну, как сказать, постоянно. Больше рыбалки на ставках, а здесь, да. Бывает, что здесь, да? Да. Ну, ты карпа здесь ловил? Да. Большого? Ну, килограмма, два максимальные. Ага, два килограмма максимальные, да? Да. А на что? Горох э, попапы. И попап? Ух ты, попап а поп с чем был? Что за снасть была? Волос, макушатник, э, тигровый орех попап, флюоресцентный попап, только. Ух ты, елки-палки, серьезно. А макуха с каким запахом? Макуха в основном карповая. Ну, Какой запах? Ну, как что-то такое, кисель очень сладкий, типа такого. Ага, понятно. Скажи, а поводок длинный? Поводок очень короткий. Очень короткий, да? Да. Сколько? Ну, вот. Ага, 8 сантиметров, да? Да, где-то так, очень маленький. Понятно. А крючок большой ставишь? А... Ну, да, большой, можно сказать. Большой? На волос, да. Ну, а подожди, сейчас... Так. Вот тебе такой крючочек Наш Спасибо. Все для клево Будешь ловить и вспоминать нас Хорошо? Да Все, давай, быстро. Всего Все хорошо Шеф-повар команды Все для клево Ложка ну, Назовем это условно ложкой Сковородка и картошка Берем ложку Окунаем в картошку И начинаем произвольными движениями мешать Миша мешать, мешать эту картошку друзья парнишка только что сказал а, о том что, думал, что здесь не сейчас не вот степало. только стемнеет насчет нормально клевать на лещевку чтобы вы понимали это глухая оснастка двумя крючками то есть внизу грузила и два крючка не, не вот не сейчас мы такой сделаем такой. таких два поводка и сделаем из них снасть да, вертолетную <свят> <свят> <свят> Для этого мы, мы свяжем поводочек рыбы, небольшой При этом мы будем вязать 500, крючок 500 грамм, узлом клинч усовершенствованный Наш фирменный крючок, все для да, клево Уже правда темновато, освещение плохое для камеры Надеюсь, что камера передала вам размер и форму крючка Все, на него сделаем поводочек небольшой, где-то примерно 15 сантиметров когда поводочек готов, мы одеваем его в бусинку. Вот. Методом петля в петлю. Подписывайся «Пет -пет -пет на канал. Не уже подписался. Кулы. Вчера вечер. Вчера? Добрый. У ну, кого там клюет? Ну да, У нас не поворачивается. Аккуратно. Вот здесь получается бусинка, видите, бусинка с поводочком и крючочком, вот такая вот. вот. Она продевается на основу леску и с двух сторон с топорочками крепится. И получается такая снасть-вертолет, то есть два крючка и грузило. все. Ничего тут такого сложного нет, но зато очень эффективно. Молодая команда, дабы уважить психику старших, наняла водолаза, который наживляет рыбу на их крючки. Он пустой. Пацак! Карасик, второй карасик. Получается два карпа, два карася. Это хороший результат сегодняшнего вечера. Карась небольшой, но на горов. вы видите. Ну, пара есть. Да. Пуха будет. Причем я хочу сказать слова тем подписчикам, которые да. говорили о том, что вот э, крючок, крючок все для клева, он разгинается там, и карп там в килограмм его разгинает. Я хочу сказать, что важен не размер, а умение пользоваться. Для того, чтобы вытащить карпа на 2-3-5 килограмма, нужно просто уметь пользоваться фрикционом на катушке. То есть нужно уметь поморить карпа и вытащить его. И неважно крючок там шестерка, восьмерка, мелкий. Главное, говорю, пользоваться, уметь пользоваться, а не то, что зажать фрикцион и потом говорить о том, что вот, крючок у меня там разогнулся, плохой крючок. ребят. просто учитесь правильно витамина. Мой вариант лещевки вот такой. Я считаю, это самый эффективный вариант. То есть между двумя стопорками бусинка, на которой поводочек. Это получается вариант вертолета. То есть, как бы мы не закручивали, оно все равно не закручивается. Видите? Смотрите. Вы поняли? Сейчас покажет наш молодой подписчик, как он вяжет свой вариант лечевки. Мне очень интересно посмотреть его вариант. Покажи, как ты ее вяжешь. Это вот знаете, на этом грузили, да? Вот грузило. А сколько оно? 112 рам сами плавит. Большое. Сами вот, плавите? Да. Ого. Петля в петлю, вот. Вяжем поводочек простой. Вот. Изначально ну, все петельками, вот. Петля зашел будете цеплять. Ага, петля, петля, это петля и для основной лески. Так, да. понятно. Это сюда по будем вязать. Встретили. Ага. Вот сюда поводочек, да? Да. И вот сюда поводочек. Ага. Смотрите, как мы вяжем. Берем. Ну, петля в петлю, да? Да, вяжем петля в петлю, вот так. Так. Самая простая петля в петлю. Так. Сейчас. А крючок небольшой? Крючок. Можно даже побольше, только Ого. с чуть -чуть... Не такой, а с севьём, чуть другим. Ага. Севьё, чтобы было подольше. И вот так. Раз крючок, иди, И, положу, вот, и, и да. второй, да? Ну, понятно. Ну, суть понятна. Да. Суть понятна. Так. Крючок здоровый, слушай. Это на, на, на хорошего такого карася, да? На карпика. На карпика? Да. На лещовку, если кидать здесь далеко, только карпики ловится. Угу. Карась вообще, если попадается, то очень круто. Ну, если далеко, да? Вот, да. Далеко. Ну, вот наша лещовка, Она не путается, из виду, что она путается, она не запутается. Вот. Понятно. Хорошо. Молодец. Спасибо большое тебе Пожалуйста. за подсказку. Да. Слушайте, лещевка работает. Хороший карасик. Вот такой карасик. Нормальный. На нашу лещовочку, которую мы с вами связали. Я вам показал, как с принципа вер вертолета. У команды молодежи фальш старт. Да, файл старт. Как так? Как так? Я не знаю. Ну так, 5-0. Пока 50 Подождите, а что-то вы сделали флэт? Это флет? Да, игочок. Ну, а, через... так, а, а что такой длинный поводок на, на флет? Нормальный поводок. Да. А, ну, ладно ну, ну. Ага. И шо. Там нужно быть поводочек. Вот такой должен быть. вот ну, да. Вы видите, сколько Я тут может, зеленухи. И и это хоть не комары, но все равно это мошкара неприятная. Да, а, Сомик. А? Маленький Сомик. Так, это что, на, червяк, подойдите, подойдите, подойдите. на лечевку. Да. Черечка закрывается. Аж прозрачный весь этот. Угу. Все. Ну что, Алексей, опускайте, конечно. Давай. Да, Давайте возьму. А у Квестли, да. кстати, попадешь. Ну х ⁇ малышка. Выросли килограмм до 80, и попадись. <связать> Давай. И деду скажи, пусть подходит. За дорого. Общий счет 6-0. <связать> еще <связать> раз, еще раз. 6-0. <связать> Что там, 10 часов? 10 часов, 14 минут. Ага. Что, пьем кофе? Да, надо выпить кофе для того, чтобы ловить. И быть бодрячком. Ну давай. Снаряжаем баллон. Кстати, друзья, полезное видео, как снаряжается баллон. Опа. Так. Ух ты. Аккуратненько. Отлично. И что, типа ветер не задувает, да? Ну, лепестки регулируются под сковородку, под все. И защищают... От ветра, Харилку, да? да ответ. Ну и тема? делают форму. Тема классная. Фар, фар, боже, фар. за фар. нижнюю губу прям классика, ёй-боже. Ну. Да, Можете считать его моим? Не проспал? <связь> не, забер. <связь> Почти. <связь> а? ваш, там? Плак, Нет, не можем считать, махал. это ваш. Ижал, вы, ш... вы же сказали, я иду рыбу ловить. Ну, ну раз вы... это ваш, тогда вы его, его отпускаете. Да. Знаете, маленький крючочек. Восьмой номер. Что да кстати да пригласили нашу сработу папа папа папа папа папа папа папа папа папа Горох. папа папа папа папа папа папа папа папа папа папа папа папа да? Профессионные... Круза на крючок. Не спят. Круза. Мы на волос сейчас, сейчас не ловим, потому что, ну, как бы темно, не видно там волосы чтобы вязать. Я волос обрезал и просто на крючок цепляю. Запишем плюс один старикам. Не приедем на жужжаниело начало. Дёр, ну что сказать, ну что сказать. Красавцы, красавцы. Ну, 7-0, да? Ну, 7-0, да? Нет, 9-0. 9-0. 9 серьезно. Давайте 9, сегодня 9. Нет, нет нам тяжелее, тяжелее не надо. Партия в теннис маленький. Маленький? Да. А мы играем большой. Это да, партия пионерская. 7-0. Просто ничего страшного, один и тот же Карповос клюет уже 4 раза. Нет, это самый крупный. Кто это? Карасевич. Да, Нормальный карасик, что на червячка. То, что надо. Казан Лещевка работает? Да. На уху сойдет. Последние три поклевки были лещовка правильно? Да, Лещевка по совету юного. Да. Подписчика раз... все для клева. Работает. Меня да, да, ушел да. Красавчик, молодец. Как он только не приходит к вам, сразу поклевка. 30 секунд. Это фарм. Это умение, это удача. Это непрерывная поклевка. Она загнула удочку и просто держит. Профессионализм. Сказывается. Подтверждаю сокращение разрыва счета. 8-2. Да. 9 все-таки, а не 8. 9? Ну вот такое такой вот утренний карасик смотрите всем доброго утра мы продолжаем находиться белогенестровский продолжаем ловить рыбу Вон, еще один. да караси конечно сдатные я скажу карасюги хорош да. Это все на наш горох. Да, живописное место здесь, конечно, красиво, супер вообще. Мне очень нравится. Так, рыбаки сидят, отдыхают Здравствуйте. до да, карпик небольшой. Ну, поймите правильно, такие же надо отпускать. Да, он согласен. еще маленький. Еще. Ну, куда его брать? Вот когда он вырастет килограмма хотя бы на два, хотя бы, тогда можно и забирать его. Ну, что, домой? Давай, да? Давай пускай. Очень жаль, что многим нашим людям невдомек, не что так нужно и можно делать. Вот забирает мелочь, завтра. к сожалению. И не думают о будущем. Просто о себе, вот чтобы сейчас набить животным Вот мне сейчас хорошо и все. А что будет завтра, так похрен, блин. Вот это плохо. Опять карты, смотрите. Ой, давай, давай, давай. Она потяни еще. Ана. Да ну, ловите здесь. Нет, второй раз. Ух ты ты. Ну что, друзья, утренний карпик в очередной. Только что так хорошо повел. Будем сейчас его приближать к берегу и вытаскивать. Хотелось бы, конечно, чтобы был большой размер, но больших размеров, что я смотрю, что нет. Мы уже ловим шестого или седьмого карпа и все. Такие, до кило, кило, полтора, то есть такого, чтобы трешка, такого еще не было. Так. И главное, посмотри, борется, борется, борется. Красава. Да, большой идет он как там, а этот очередной карт, две минуты назад один, сейчас второй. А ты мелочь у тебя. За нижнюю губу. Классический. Да, наш маленький крючочек восьмого номера. Что для клева может? Ну да, Можно Это точно. Ну все, выпускайте. А то бросать? Я, я сейчас подниму. Таша, как говорится. Ну, чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается. Это же законы природы, от них, против них не попрешь. Зацепился? Ну, на макушатник, да? О, макушатник тоже работает. Так, ну что, карпик опускайте. Это вчерашний, да, который три раза клевал на вашу удочку. Да, да, да, вчерашний. Мы повторим ваш поступок. Друзья мои, это... Они все думают, что этот один и тот же карп клюет. Тут не Днистре много рыбы. О, молодец. Молодец, красавец. Орел. Вот. И рыба хорошая, и Кирилл хороший. Молодец. Да, опять. Эй. Ой, карпик, карпик, карпик, карпи, карпик, карпи, карпик, карпик. Друзья, очередной карпик. Хотелось бы, конечно, чтобы это был какой-то хороший такой карпидон. Как говорят местные. Да, как говорят местные. Но мы рады любому варианту. Что не за рыбой, а за наслаждением от этого вида, от этих ярких поклевок. Может поэтому у нас и чаще клюет, потому что дедушка десант это понимает. О, это тот же самый. Маленький. Мелкий карпуша Бум. И дядя Саша тоже молодец, как и я. Тоже отпускают рыбу. Вот вот такой у меня получается красивый бутерброд из двух горошин на крючке, крючок восьмого номера, и попробуем ловить на кормушку паук, вот такая вот. Посмотрим, что получится. У нас уже, ребята, в уху начинают готовить, так что все, жизнь прекрасна. И сейчас наполнится новыми красками. Яркими. И новой рыбой. И новой рыбой, да. Нынешняя молодежь, она достаточно развинута. Утрасучасна. Ага. поэтому. Но рыбу почистить не может, да? Не. Ну, первое, что не умеет чистить рыбу. Ага. А второе, по принципу самого молодшего, ага. найняли. Чтобы чистить рыбу, чтобы да? Чистить рыбу. Ну, приходится давать не только мастер-класс, при ловле рыбы, Ой. да. Над и над ней. Понятно. Зато кушать будут все. А, с кормушкой и паук, и... с горохом. Вот связал такую оснасточку, смотрите. Очень надеюсь на нее поймать большого карпа. Ну а там как получится. Как связал такую оснастку, можно посмотреть вот в этом видео, которое выплывает окно. Мы экспериментировали там, на одну, две, три, четыре, пять горошин. Вот. И вот хочется попробовать здесь поэкспериментировать и попробовать поймать какого-то монстра на вот такую вот осасочку. Опять тот же самый. Родной у тебя рот не болит так. Метку поставить на него, да. У нас когда один подсак, там все Так мы хвосты отрезали, кто сколько потом поймает, чтобы посчитать. ну это уже несерьезно, ребят. Ну так ожив сделает. Смотрите, сколько раз он получал. Ни сколько. Как бы так сказать, это не тот. Все хорошо у него. Рот целый. Да. Рабочий. Можно отпускать. Да. Спасибо. Отпускай. Буду хорошим человеком. Думаю, дедушка Днепр зачтет Днепр. Вырежите это потом. Дед Саша, вот тут представляете, если бы мы были такие несознательные, и всю рыбу вот эту мелкую брали бы, mm -hmm. что бы вот было на самом деле? Ну что, было бы уже 20 как минимум карпов в подсаке, но мы же так не делаем. Поэтому нам дедушка Днестр ее и дает, потому что мы выпускаем. Это же законы природы. Чем больше ты допустишь, тем больше тебе дадут. Но ведь другим-то так не дают. Смотри, сидят же. Покажи. Вон, куча народа. Давай, я рукой. Да, вот. Это наш сосед. Да. Очень сознательный человек. Так. Вот. Поэтому, кто не отпускает, тому и не дают. Это ж вот так вот. Устроены все законы природы. Смотрите, друзья, это природа, которая нам дала земля. Я думаю, что все-таки стоит ее беречь, а не использовать по максимуму. Почему-то машины все берегут, масло вовремя меняют. Следят за ней, чтобы она не поломалась. А с природой думаю, ну, можно поступать как угодно. Я так и думаю, так не стоит. Это тот вариант, который мы с вами сделали с четырьмя горошинами. С кормушкой под, э, паук. Тут э, мелочь не должна была клюнуть, по идее. Очень надеюсь, что здесь карпик более-менее хороший. А станьте кстати, пожалуйста. В любом случае, эксперимент это наше все. Это точно. Как оно выглядит вот так. Ой, как оно выглядит. Как будто там катранс какой-то сидит. Не трогай, не трогай. Руками не трогай. Ты, не... ты что? Руками не трогаешь. Рыба есть, это уже хорошо. Рыба не может не есть. А паучок-то пустой. Ну а куда ему? истины барабанная дробь <ролит> Ух, красивый какой ой какой красивый чуть-чуть еще ой какой красивый ай-яй-яй-яй как ощущение как ваше ощущение <ролит> друзья тут собралась куча людей посмотреть как клюет карпик но этот уже хорошенький, Ой, да? да. Ой. Не, ну я знаю, для такой хоть одного для себя пожарить да, тоже требует. Да. Я снимаю. понимаю удовольствие, ну как бы разнообразие тоже. Если, а -а -а. если моя жена увидит, что мы такого карпа отпустили, она меня ставит в обидах. Опусти, стой. Сколько? Это двоечка, да? больше два с половиной да да два с половиной где-то так надеюсь вот. он не уйдет уже ну, куда он денется <laughs> <Алексей, that>. подержи <laughs> вот он красавец брать да yeah. все для клвая это клево ну <laughs> что? <laughs> well. well. well это уже не Как это без капотовой домой? Я просто боюсь, что ребята сейчас не поймут и меня. Отпустят за ним. Отпустят за ним. Мы быстрее отпустим дядя Сашу, чем такого карпа. Да, Ух, это хороший команда. Поздравляю вас. У меня рукав. Ничего. В карпе. это то нибудь будем. Ух ты ты, ты, ты. Это хороший. Или мне докажет Когда кажется, надо принимать да. психотропное. Да-да-да. Ну там что-то есть. Ты сильно подсунул. Я держу, подводите. Давай. Это тоже домашний, от... чё, чё? От... Не Да не, ну маленький, ну ребята. Блядей, да? Это за чего? Это кило двести, маленький. Да. Да. Наша, а маленький за нет, да? это, нет, это не. Это да. да. Да? Так, еще сколько надо поймать, блин, чтобы... Еще четыре. Еще три? Еще три за килошку, да? <с> uh> ты кто тут? Мужикам кино устроил. Ждохнули, поднялись идут как. Вот такой красавец. Хороший. Давайте на весы сколько. Давай отпустим. Пусть всем вот, блин. Да один нырнут, сейчас один. Понимаешь, он глушен воздуха налогал. Нет, это ну, все равно же долго. Олег. А? Родственники приезжают. По, да, вы поймите, сейчас поймаем больше. Ага. Не, ну я это снимать буду. не буду. Сейчас уже рыбалка закончится. Сейчас Снимай, же, говорю. 12 часов и все, и рыбалка закончится. Как 12? Ну, в 12 закончится. Че? Ну потом уже жаль, у, нас зак... у нас не закончится, Олег ага. Мы просто поймаем больше. Ага. Отпустите, пожалуйста. Да нет. Давайте, своими руками. И что? Ну что, очередной карп, что что, все прекрасно, все шикарно, просто, просто народ начинает психовать, я боюсь сейчас. Не, Я не знаю, видно на камере это или нет, но леска очень в натяг идет, ну просто очень. Там, там что-то существенное это, это, должно быть. Вот то, что вы запустили это, этого карпа. Отлично. Вот так пустят, Он <с <с себя Дедушка Днестр все-таки слышит нас, да? Да, это ж так всегда. Закон Днестр... космоса действует вот так. Смотрите, как она гнется. Смотрите. Не знаю, камера передает это или нет. Сейчас, главное... вас... Сейчас, вас за... Сейчас вас зацепит ну, Или нет? Уже, уже зацепил э? Ничего страшного Вы Главное не останавливайтесь то, это зацепил, вот Потом то разберемся вот... Мы поможем Ух вот. Давай я подержу камеру Ты поймаешь наверное. Братан это очень сильный момент Это мы рыбаки Мы не ловим, но мы, мы за Тут обе Не спеши я его не вижу. Тихо-тихо-тихо, тихо, тихо, сейчас пиши, не смешишь. Братан, я снимаю. Все хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, назад-назад-назад. Еще чуть-чуть сюда, я не достану. Да я понял, понял. Он не может подвести его. Подождите, далеко. далеко. Далеко. Цепляй уже. Не-не-не-не-не-не-не, не не вытащишь. О, есть там Стой! Выскочил немытый. Тихо, тихо, тихо, Есть, есть, есть, есть. Забирай. Есть. Красивый. Это, это, это подожди, подожди, подожди. Да, я распутаюсь. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Саш, приложите руку, возьмите в руки его, чтобы люди поняли а -а -а. масштабы. Да, сегодня у нас, конечно. <с1> <с2> <с2> <с2> Нет, это мы это, раз мы раз это раз запикаем. <с2> <с2> Ой, сейчас я вылезу ага. отсюда. Ага. Вот. Ага. Вот он. Нима, ничего. Красиво. Ради этого стоит ездить и да. на рыбалку. Же, и, повторю еще раз, любить то, что нам дала наша природа. Я понял, я понял одно, что чем деликатнее снасть, так. тем она эффективнее. Правильно. Вот. Ну, хотя попадаются и на грубые снасти, но это случайные. Да. Случайное. А вот так вот, чтобы именно целенаправленно ловить, это нужно, конечно, иметь гармоничную тоненькую снасть. Абсолютно и правильно. Тогда она будет эффективной. Эффективной. Да, да, да, Абсолютно вот. правильно. Ну, я рад, что вы увидели, да, как ее вязать, эту оснастку. Да, увидели этот крючок. Да. Ну, на волосы у меня еще не очень получается, выпадает там осадка ага. ну, ну, ничего, это дело нажимое, такое наживное. Да. Научимся, будем ловить по-современному. Мы привыкли по старинке ловить. Ага. Чем толще клеск, чем больше крючок, тем надежнее. Ну, я вас понял. Но оказывается, это не всегда. Да. Ну, может, вы посмотрели на наши снасти, увидели, ну как ловить быстро и эффективно карпа. Может, что-то об этом скажете? Ну, я для начала в шоке. Чего? Потому что у вас все получается, а мы непрофессиональные рыбаки. Так я тоже непрофессиональный рыбак. Не, я ну, тоже... Ну, у лучше получается, чем у нас. Просто я не ловлю вот на такие вот снасти, вот, вот такие грубые снасти. Ну, понятно. А то что продается, то им покупаем. Да, продается все. Эффективное тоже продается. Вот кормушка, например, потап и паук. Нормально продаются. Но они нормально работают. Тем более, что вот через вот такие вот прорези не проходит горох. Поэтому. Абсолютно, да. Ну так а что вы на него ловите? Ловите на те, которые Одного проходят. У нет пока ничего. Как это нет? Ну сейчас с собой нет. А, ну, Я имею в виду, это. что мы купили то, что вы еще. Но надо брать такие, в которых горох проходит. Если вы ловите вот на горох, да? Правильно я понимаю? Ну да, да, конечно. Ну так если вы ловите на него, значит, он должен как-то выходить из кормушки, он же не должен постоянно быть там. Он должен как-то создавать какое-то кормовое пятно. Естественно. Вот, вот из-за этого у вас проблема. А у вас есть такие кормушки Да. Вот, вот на вот этой кормушке нормально проходит горох, видите, а -а -а. она я может вижу, да. создать нормальное кормовое пятно именно горохом, если вот вы ловите на горох, вот тогда у вас все получится, вот с такой кормушкой, но не стоит. А нет, понятно, я же вижу, ну, ячья какая. Ну да. Помидор, Класс. Класс. Сколько людей сейчас... Сколько людей сейчас слюнет, типа? палки Так вот, да? Да. <смех> Какие люди? Вы у нас тут слюнетикат. <смех> Хватит дроздить, давайте покушаем. Пожалуйста, за два, <смех> два дня покормите хотя бы один раз. <смех> <смех> не, реально мы натягали вот таких хопш. Народ чуть драки не было. А мы говорим, ну, Саша не один рыбали. У нас тут еще чуть-чуть Нет, А больше половины... Помните, же... как в детстве. Тут дух. А больше половины... Знаете, что тут написано? Все для клевого. А, правильно, да. В письме, да? Да, в письме. Как в детстве. Да, друзья, скажу, что классно сегодня получилась у нас рыбалочка. Вообще такие непередаваемые ощущения. Тарелка. А потом остальное. Давайте попробуем сейчас сухую, оценим ее. <свес> <свес> <свес> Класс. Олег, Васильевич, классно вы классно классно помогли Артур, расскажи, какой секрет был этой ухи? Секрет ⁇ это хорошая компания. Да? Да. И поддержка. Переживали Все переживали за уху, как что будет рыба на уху, да? Б. А за рыбу мы вообще больше всего переживали. Но потом оказалось. Я, а, а, а я пре... скажу, что <С issue> я не переживал. Я абсолютно был уверен, <С мда> что будет рыба и шампур. Я сказал купец. После того, как выпустил седьмого харпа, говорю, рыба все равно будет, потому что на каком-то из них мы восстановили выпускать Всем приятного аппетита. Друзья, будем заканчивать нашу рыбалку. Надеюсь, я показал вам эффективность работы кормушек Потап, Паук, нашего крючка. Все для клева. Который нормально работает и хорошо, отлично вместе с оснасткой инлайн, с удилищами, хамелеонами. Отлично вяжут рыбу и снасти очень эффективны. Практически ловили вот эти три удилища. Здесь больше сколько было людей, практически никто ничего нормально не ловил. Но подбивая итог этого видео, хочу вам сказать о том, что вот здесь да, Рыбацкий край, это общественная организация, которая отвечает за территорию причала номер один, создали в принципе нормальные места для рыбалки. Вот здесь, чтобы вы понимали, для пенсионеров – Рыбалка бесплатная, для обычного рыбака вход 10 гривен, с машины 20 гривен. Ну, я считаю это нормальной, адекватной ценой для того, чтобы платить зарплату охранникам, для того, чтобы убирать здесь мусор. Это адекватная, нормальная цена. Но смотрите, что же делают наши, такие же, скажем так, общественные организации, у которых есть во владении какие-то участки берегов на Днестре. Тот же вот э, старый порт, да, тоже общественная организация, которая берет деньги, м, то есть выдает билеты, в которых написан добровольный внесок. Да, но там цена совсем другая. Там цена 200 гривен, 300 гривен, да, и какие услуги они предоставляют? Построили помост или вообще с берега? За что деньги? Так вот, друзья, я говорю это к тому, что м, если это добровольный внесок, то не нужно его платить если он добровольный если вы считаете необходимо заплатить какую-то сумму от этого внеска заплатите но если не считаете можете вообще ничего не платить и никто не имеет права с вас взять ни копейки и не оскорблять и не уезжать вашей вашего достоинства тоже никто не может поэтому э, мы снимаем эти видео для того чтобы вы понимали Ситуацию, что одни, например, могут Организовать вот здесь, например, да? И Брать за это 20, там, 10-20 гривен И нормально Существовать. Ну, конечно, тут Можно было, конечно, построить нормальное перила не вот так вот Сейчас, да? Но я так понимаю Ребята амбициозные, у них все получится Потихонечку, как говорится Все сделают Но при этом они, видите Цену ставят адекватную И всех устраивает и это практически в городе, это же Берднестровск, это вот крепость рядышком, вот тут. Как всегда, друзья, я вам дал информацию, а вам решать, как поступать со Надеюсь, друзья, видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, всегда клево. Ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо.